прожить жизнь, так и не узнав о предназначении и талантах, верно? А чтобы понять, нужно изучить себя. Здравствуйте, мне как всегда. Для этого существует астрология. Наука открывает глаза и выручает. Ее можно и нужно применять. Моя онлайн-школа создана для того, чтобы облегчить жизнь. Учеников ждут знания, которые работают на практике. Уроки в школе «Астрология для жизни» проходят в формате видео «Практические занятия в режиме онлайн». Дистанционное обучение позволяет получать знания с любой точки мира. В школе «Астрология для жизни» вы получите поддержку 24 на 7, а также новую востребованную профессию. Присоединяйтесь к интересному астрологическому миру!